тили ти ти ти ли ли ли А что тебе вообще запомнилось из путешествий, вот когда ты куда-то ездишь и что-то такое интересное? У меня так в основном риски, а у тебя. Ты знаешь, вот, наверное, про риски, вот ты говоришь риски, да, видишь, у тебя риски. У меня не риски, и это, и это абсолютно искренне говорю. У меня запоминается. Я не знаю, вот само чувство, вот, само именно чувство вот, путешествия. Вот именно мое чувство во время, во время путешествия. Я очень люблю путешествовать. Я очень люблю. Быть в разных местах, интересных наблюдать, смотреть, видеть. А благодаря вам, кстати, я вообще стала даже риски испытывать. <связать> ну я помню, как Эк тебя на да, да, это вообще было не мое. А благодаря вам, кстати, вот я сейчас прямо осознаю. Благодаря вам я пошла на экстримы. Блин, это тоже, бей, смотри, то чего я не хотела, да? откладывала, то есть отворачивалась. А благодаря вам я это приняла. О, есть за что вас поблагодарить, точно. Потому что как мы в Мексике, да? Это вообще было для меня на тарзанке. <свят> и когда ты уже попал в этот поток, обратного пути нет, <свят> обратного пути нет. я спущусь стадана на по воде <свят> и, так, шу -шу. <свят> и как, да, и как, и как уже, я думаю, все, уже хватит, уже сколько там веревок мы прошли, две, наверное, да, или сколько, и я уже говорю, все, я понимаю, что мне надо, какой-то путь был длинный, да, вы самый высокий. <свят> И что-то после него еще что-то было жуткое, да, и я это узнаю во время пути, и я говорю, я назад, и передо мной улыбающийся этот охранник, так, цепочек, я говорю, в смысле, черепа горочки, по водяной, а она такая, а я их тоже войдю. И мне пришлось путешествовать, и тогда я была вообще в кайфе, в таком кайфе а заметь вот кстати мексика этот кайф опять-таки как парадокс работает с одной стороны в мексике как нам сказали да mm -hmm. а, вот а, в эту индустрию развлечений вложены деньги наркобарона человек отмывал таким образом mm -hmm. деньги mm -hmm. смотри какую он индустрию развлечений создал так это в плюс или в минус да вот и Скажем так, безопаснее экстрима, угу. вот мы во многих странах были, очень во многих, и практически везде мы залазили во все экстремальные дырки. Так вот, безопаснее экстрима не было ни в одной стране. И самое главное, что этот экстрим дарил кайф, истинный кайф. То есть ты не сжимался от страха? Нет, твое тело реагировало. Но у тебя был этот а, вау, восторг. Вот весь день восторга, целый день восторга. Угу, и в пещерах, вот и в этих, на этих тарзанках, и на этих полетах в воде да, и да, Везде, да. Везде, везде был кайф. Угу. Потому что даже сравнить с Таиландом, если там с их экстримом, то я когда вспоминаю их тропу Гибона, там, там риск. Да? Там риск. Там реально, я тогда впервые попала на такие штуки, мне тогда просто дети подставили, они купили себе входные билеты, и потом один так раз меняется с папой, впихивает маму, говорит, ну вот вместо нас мама идет и раз, и меня, меня выпихнули туда. То есть я не планировала туда идти. А вот, и когда я, я уже знаю, как твои Как работа. твои Да, как мои Моя ледка конкретно, она от вас в восторге, от вас отдыха с вами. вот этот вот экстрим этот. Вот, и меня тогда они впихнули, я помню, у меня уже все, я думала, что я э, до конца не, не доберусь живой, а, вот, и э, я помню, мне тогда подарков надарили, потому что я орала так, что ржали все вокруг тайцы, и бонцы, и, и, и, и подарки дарили, да? Вот. Но при этом э, я чувствовала небезопасность да? А в Мексике полностью все было безопасно угу. И я когда смотрела и понимала Ведь там же наркотические деньги Как же так? Это же отмытые деньги угу. Ребята, кто сейчас здесь, в Беларуси Отмывает да. деньги, верните их обратно Вот в такие же индустрии да, да, да. Верните их обратно, пускай они да. будут так Православие, вам столько денег собирают на храмы Давайте вместо храма построим такую индустрию Чтобы вот горку в нашем микрорайоне Снесли под католическую церковь Весь район катался, а теперь стоит будка какая-то, которая заняла землю, и весь Просто район не стоит. может кататься. Как такое может быть? Да лучше а вот, вы знаешь, отмойте эти деньги и дайте людям. Плевать. Это наплевали в свой колодец, да. Потом они же сами не смогут кататься и будут биться в свою эту будку, у -у -у -у. которую они не построили. Себе мы никому не дам называется. Да. Вот. И я когда сравнивала с Мексикой, и у меня в душе больно было, почему у нас так, а у них там? Хотя как там же наркотические мой. деньги. У -у -у такой хороший был. И смотри, аттракцион. как путешествие раскрыло, расширяет кругозор. Да. В разных странах все по-разному, вообще все по-разному, разный менталитет. Да. А эти, как это в Мексике, ямы называются. Ну вот эти синоды. вот... Синоды. Синоды. Какая то красота. Боже, это еще просто не передаваем. И чистота, и кайф это и такая сила и ты понимаешь это природа такое чудо сотворила и ты в это О, боже это так красиво это такие впечатления а вот смотри мексика и доминикана в мексике все пляжи все поездки все свободно все открыто все муниципальное. Угу. доминикана идет по пути египта и сша отели резервации закрытые территории э, оградки и ты попробуй еще на дикую территорию попади мы только один раз смогли влезть и то мы влезли на пляже на дикие уже расслабились как сверху появился охранник оказывается э, это тоже чья-то земля это тоже поделенная да, да, да. а вот хотя казалось бы мы в совсем глухое место займешь как мое мое мое не трожь да угу. и вот это вот э, уровень сознания один да вот этот животный зажимающий и уровень сознания друг, э, другой который, который расширяет да, и вот смотришь, вот там, где вот это мое, не дам, не пущу, это о чем? Это но, завоевание территории, это сужение. Это, на том, а на самом деле, вот в Доминикане мы с чем столкнулись. Там существуют две категории, богатых и абсолютно бедных. И абсолютно бедных. Да. Да, ну, там, вот это Там четко, середняков там нету. Ну, mm. вот то, что называется у них середняками, это наши уже, по нашим меркам, по это наш. богатые люди. Да, да, да, да, по-нашему. А, потому что, вот смотри, даже та же самая Доминикана, казалось бы, она выглядит и все ну, круче Индии, да, на порядок. Страна более высокого достатка, более дорогие автомобили, более дорогая недвижимость, очень хороший уровень сервиса, хорошие магазины там и так далее. И в то же самое время я в Индии, ну, может, мне так повезло, да? Я не видела ребенка, истощенного голодом, у которого надут животик от голода. Угу. А этот вот доминиканский ребенок, который вот когда мы на машине заехали в глушь, и там где было пятеро детей, и вот один ребенок ну, да, был знать, такой. Я это. И я тогда два дня в себя не могла прийти. Казалось бы, вот себе Доминикана, и я вижу, и я вижу ребенка надутого от голода. Я не могла в себя прийти. А, а по итогу почему? Какая черта у доминиканцев? Лень. Лень. Они просто ленивы. На самом деле они ленивы. Это их черта. Они как вот эти ленивцы. Они же ведь ничего не хотят даже близко. Им все хлеба вот должно с дерева упасть, на дерево растет, а сами они, они будут сидеть на стульях. Да, кстати, на эту тему у меня мысль приходила. У них настолько благодатный климат, почва, орошение. Ничего поливать не надо, у -у -у. да? А что втолкнет, то, то растет, да? Да, палка. Палка, мало того, там как Верх это? Ногами. Верх толкнули, ногами. И она все равно и она вырастет. Вот возьми белоруса туда. Угу. Золотое дно. Да. Но это будет белорус. Потому что он трудолюбивый. А, В вот, а Потому что? что белорус не сможет без... Без работы. Он не может, он да. Он не может сидеть на месте. Да, он так. как тот этот, дождевой червячок, да, будет рыть землю. Я по своим родителям скажу. Ну, Уже немощные, а герой эту землю. Да, еще картошку надо. Сейчас тебе Слышишь, картошка на всякий случай. Да, на всякий случай. Сейчас папа мне говорит, во, буквально на днях, мы пленочку купили, пародичок это вообще казалось бы Куда он парничок Да вон две помидорины и два огурца Посадите Растут. Без парничка Ну, А им надо поля Да Это вот а, к вопросам о, о разном менталитете Вот угу. когда путешествуешь Ты видишь этот менталитет И, вот ты, расширяешься, да? и ты расширяешься за счет этого угу. И ты видишь Ой, что так. взять У кого лучшее да. Что можно использовать у себя, опыт Как опыт. Да, да? да вот да, так да. же, как и с людьми мы, да, и вот точно так же в путешествии у тебя расширение идет сознания, да, ты получаешь опыт. Да, да. Точно так же вот, достаточно один раз в Египет съездить и претит вот этот обман, навязывание, впаривание, ложь. манипуляции, ложь, вот ложь это, подмены. Ложь. И ты а, видишь это и понимаешь, ну, ребят, я сюда больше не поеду. Почему? Поеду. Ну, я принимаю вас, я вас не замечаю там, или как сказать, принимаю, но я получаю то, что мне надо, как на дачку Но Египет. Не, я, я каждый раз говорю, что не поеду, да? и вот внутри а, лучше, лучше в Азию. Конечно, я тоже очень люблю, да. Как мы вот, да, однозначно, что интересно, и Китай был интересен. Там все интересно. Но Египет, видишь, Египет я люблю за то, что он рядом. Ну, Море красивое, да, 4. и теплый климат, и ты всегда можешь, ну, ну вот, вот если да. Но, кстати, когда-то, вчера, по-моему, да, вчера мы с Леркой заехали в торговый центр, и, значит, идем между рядами, и вдруг фраза Леркина – Мама говорит, так непривычно, никто не пристает, никто не предлагает купить или что-то дать. Вот, вот просто, видишь, тоже для нее это опыт тоже, да, расширение. Да, мне в этом плане очень нравился Таиланд. Но я, видишь, не была в Таиланде, хочу побывать. Мне, мне очень понравилось взаимодействие с тайцами. Мы были там без всяких туркомпаний, без ничего. Uh -huh. Мы там, Ты знаешь, вот, кстати, вот ответственность, это правильный вариант, когда берешь на себя ответственность за свое путешествие и поехал. Ни на кого не да, перекладывать. Да, просто берешь хороший рейс, хороший не перелет надеюсь. и все. Да, да, да. И мы так прилетали, арендовали тогда та таунхаус, взяли мотоциклы и ездили, много uh -huh. ездили. А, так вот, ты знаешь, вот одна картина так и осталась перед глазами это когда мы остановились ехала такая тарантайка но это типа или очень маленькой машинка или мотоцикл с коляской ну я даже не знаю как это назвать она перевозила фрукты и они везли мандарины по дороге и тут мы едем и махнули и говорим продайте мандарины они говорят сколько мы говорим ящик и они нам ящик дают в ящике 8 килограмм и мы им а, прямо на борту написаны цены какие-то мы даже их не смотрим а, но ну, мы знаем сколько стоят мандарины и я даю им деньги на мандарины и тут мне раз и кучу денег возвращают обратно я спрашиваю почему вы очень мало взяли А она говорит а мы все равно везем продавать будет другая продавщица мы сдаем оптом а оптом цена там наверное, в три раза дешевле и они нам разницу вот эту отсчитали. Мы заплатили как за розницу. И э, вот эта вот честность тайская, она, конечно, вот она у меня стояла очень долго. Mm -hmm. То есть мы вот с таким сталкивались очень много раз. Покупая ананас, это и там и еще где-то. Чистота вот это. И еще был там такой момент. Мы были попали в трущобы. Uh -huh. То есть Google показал, что там через какую-то гору можно переехать на мотоцикле, что uh -huh. там есть тропа. А по факту мы приехали в тупик, и тупик был такой, напоминающий нашу свалку, но там стояли дома, и там бегали дети. Почему дети такие подростки. Вот, вот эта вот стайка неуправляемая. И мы тут на мотоциклах подъезжаем, понимаем, что все, Google нам наврал, а uh -huh. мы не проедем. И более того, мы попадаем в обстановку, которая уже такая, такая достаточно криминогенная, да. напряженная. И нам надо как-то выехать. И его берет телефон подзывает одного парня, по-английски к нему обращается, говорит, помоги нарисовать дорогу отсюда, мы заблудились. Этот парень на телефоне ему так-так-так по карте показал точки, куда ехать, а мы его поблагодарили, он говорит, да ничего, все хорошо. И во время общения не было ни одного момента, чтобы он чувствовал себя внутри, ниже нас, статусу, да, угу. что они там в бедности живут, угу. а, чтобы он как-то прогнулся, угу. а, вот это вот раболепие отсутствовало, которое есть у, у индусов, угу. вот это вот национальное достоинство, оно у тайцев было, и мне оно так нравилось, угу. они всегда были на равных. Они не пытались быть выше тебя, они не, не позволяли быть ниже себя. То есть искренне, Они получается. искренне были открыты. Угу. И вот эта искренность, вот она настолько тогда подкупала, мы тогда уехали, поблагодарили, все, а, проехали по трущобам, еще потом одно место нашли интересное, там тоже а, была очень бедная обстановка, и вот в этой бедной обстановке под натянутым шатром стоял Абсолютно новый автомобиль, ну я не знаю, который стоит вот на нашем, по нашим меркам, там, от 50 тысяч долларов, да. А там он просто стоял под тканью, под навесом. И либо это водитель кого-то, да, угу. и он сохранял автомобиль, либо это арендная машина. Но предположить, что человек, который ездит на такой машине, живет в таких условиях, вообще не приходилось. Угу. Вот Тоже было, так, было такое интересное наблюдение там. То есть там рвались шаблоны, и ты смотрел, как люди относятся к материальному миру абсолютно спокойно. Угу. Точно так же, как во Вьетнаме, интересную тему видели. Мы проезжали, там стояли домики практически такие, ну, я не знаю, как... Ну, ну, из говна и палок, ну, пардон за мой французский. Вот, э, и вот такие вот домики, у которых даже дверей не было, и э, просматривалось то, что внутри, и мы проезжаем, а там внутри просматриваются плазмы. Висят. Вот это тоже. А, к нашим шаблонам это не соответствовало, да? Причем такие большие плазмы, то есть телевидение там есть. А, а, а вот а, такие а, моменты, они очень разные. Угу. В каждой стране будет свое. А вот, кстати, в Доминикане, обратила, я не знаю, это внимание или нет, а в трущобах в этих, да, в бедных, все окна в решетках. В решетках. И дор даже дорогая недвижимость строится с решетками. С решетками. А теперь возьми кубу. Помнишь кубу? Там открыт, там без стекол. Там без Или стекол. просто жалюзи такие. Просто вместо стекол деревяшки. деревяшки. Которые висят вот, жалюзями. Да, нету вот этой. Угу. То есть все, что касается криминогенной обстановки, она совсем будет другая. Угу. И при этом, как нас в предупреждали, что это гаитяне. Ну, мол, если что-то, то это гаитяне. Нет, это все свое. Все, все свое родное. Проще спихнуть ответственность да, на, гаитяне, да, на да, гаитян. Да. А на да. самом деле это то, что имеют сами. Это их угу. собственное. И тем же гаитянам, они же на том же самом острове находятся. Угу. Все то же самое. Точно так же палка прорастает. Что мешает быть обеспеченным? Угу. Угу. Палка прорастает. Вот просто это для меня было, вот, ну, это был шок. Мы тут обхаживаем, дуем, пылинки стираем. Теплички да? делаем. Тепличечки, только расти. При этом почва-то ведь благодатная, да? Там, блин, в эту палку, палку перевер... вырвал, да? Перевернул корнями вверх. И она растет. И она растет. Там все заборы, вот эти палки. С корнями вверх. Да, с корнями вверх. И деревья растут вообще и они, это трудолюбие и они бедствуют угу. потому что вот потому что вот потому это что вот, бедность вот здесь бед, да да да да бедность она вот здесь мне все должно С неба упадет вот с дерева и все но кстати именно в Доминикане мне впервые за все время путешествий, да, пришла мысль о том, что а, есть страны, где вообще никогда не будет инфодайвинга, вообще, как да. закрытая территория. Потому что они еще просто, ну, это для них как, как я не знаю, что с чем сравнить даже, это как другая вообще Другая реальность, да. да, другая цивилизация, инопланетяне прилетели. Угу. Угу. Да, вот. Потому что там, о каком сознании идет угу, речь? Угу. Там пока проживается осознавание своих собственных инстинктов. Да, инстинктов. То есть, причем инстинктов таки, таких на выживание. Кто у кого заберет, кто у кого-то бьет, кто, кто, кто сильнее, тут и прав. Ну, да. Но это на сужение, за замечу, да, идет. Да. Поэтому эта игра еще будет долго, еще долго на той игровой карте не будет развития. Если если не придут американцы, потому что если придут американцы, у американцев сознание другое, земля хорошая, благодатная, присоединят очередным штатам, как говорит, да, и все будет по-другому. И тогда сознание сольется, в дальнейшем либо развитие, либо отфильтровывание. Потому что все равно отфильтровывание реальностей будет. Да, это так. Поэтому. Все, что касается путешествий, не знаю, я очень люблю путешествовать по странам, которые, которые дальние, которые Азия, которые Латинская Америка, Центральная Америка. И ты знаешь, вот все, что касается. Алитное, интересное, да? да? Даже хочется сказать, не холодное, а теплое. Теплое. И я очень люблю Южную Америку. И ты знаешь я вот сейчас когда прилетели задумалась чтобы следующий наш полет был без всяких туркомпаний uh -huh. вот для меня вот украинская туркомпания она просто сломала мы и так через туркомпании очень мало ездили это как та точка что ты говорила про Плант, когда вот на да. Ауди ехала. Это вот по типу этого? По да? типу этого. То есть вот у нас получилось, что там последних несколько поездок мы взяли а, перелеты через чартер, но мы летали через Россию. Угу. А вот, потому что там было выгодно экономически. И вдруг в какой-то момент почувствовалась вот такая лень. Когда мне, выходя из самолета, не надо брать такси, меня посадят, отвезут. Приезжая, не надо заботиться, там, искать что-то в интернете или знакомиться там с людьми живущими, чтобы мне там что-то рассказали, пока да мне не надо брать такси у меня все будет там экскурсии угу. все включено не надо думать о кафе да угу. там или о покупке продуктов когда там спустился в ресторан тебя покормят угу. и вот где-то да. я на это повелась да и вот эта поездка конечно с украинцами она показала что нет да. нет ответственность на себя есть Booking или Airnap, или как он правильно называется. Мы, кстати, когда на Кубу ехали, пользовались этим сервисом Airbnb или там что-то такое, вот не помню, как он правильно называется. вот мы через него брали жилье на Кубе. Мы же по Кубе тоже сами путешествовали. Молодцы, на самом деле. Вот, и это обходится, получается, ну это в те это же самые правильно. деньги станет, но ты знакомишься и видишь страну изнутри. Угу. То есть та Куба, которую, например, показывают иностранцам, в красивая, классная, с отелями, там все, на закрытых территориях, как интурист. И та Куба, которую мы видели... Это были разные кубы. Угу. Потому что когда а, ты проезжаешь, смотришь, общаешься с людьми, останавливаешься ночевать, видишь, как они готовят, а, какую пищу там, тебя угощают. Там, ну, угощают, ты платишь, но они все это дело делают. И а, даже вот тоже на кубе, кстати, был такой момент, когда, а, который запомнился. А, муж, а, ну он же подводной охотой занимается, и он подбил тогда лобстера. И мы один раз все лишь возвращались в прежнее место. А так мы все время переезжали. И вот мы возвращаемся к хозяевам. Нам понравилось. Мы у вас вторую ночь будем ночевать. И привозим этого лобстера. А, приготовьте. И лицо хозяина. Я сразу не поняла. А на лице читается. У них все время читалась такая программа: как к тебе относиться: свой чужой, свой чужой. Если чужой это один шаблон и одна стоимость, если свой другой шаблон и другая стоимость. И вот я смотрю у него тын-тынь-тын-тынь-тынь-тын. И он не может принять решение: ты свой или чужой. Но я чувствую, что речь идет о больших деньгах. А вот. И я включаюсь и говорю: давайте мы, вы своих лобстеров приготовите, а это будет вам. Но мы у вас покупаем ваших лобстеров и так раз срабатывает свой и они там все готовят и этого приготовили принесли своих добавили все мы все платили и потом я понимаю, что у него висело, вызвать полицию или uh -huh. нет. А, так, да. а если полиция, то штраф за ловлю uh -huh. этого лобстера, потому что хотя там а, в интернете было написано, что в том месте можно ловить, вот, но это можно ловить для uh -huh. своих, а ты иностранец. Uh -huh. а, вот. И а, я потом уже говорю, слушай, иди ты со своими лобстерами. <связал>, на что ты сейчас мог попасть, <связал> но сработало что ты свой, да, потому что вот эта дружеская атмосфера, внутреннее состояние, и вот это было э, очень короткий промежуток времени, когда четко информация идет и понимаешь, <связал> либо ты попал, либо ты наоборот будешь словив Да, словил информацию, фух, перевел в это русло уже осознанно и пошло. <связал> вот, ну вообще на Кубе, конечно, очень много интересного было, а, и для меня Куба законч, а, а, закончилась путешествие тоже. Мне не хочется второй раз туда возвращаться хотя страна красивая все но второй раз туда не хочется а, медицина никакая на кубе кстати насчет медицины когда путешествуем я понимаю почему от ковида там умирает много людей там нет медицины нет медицины нет как медицины ни, ни, говорили, в кто, ни в доминикане ни в кубе не И нигде нет как? есть такое что на кубе медицина супер смешно ее нет вы мне расскажите у меня там чуть ребенок не умер mm -hmm. а, потому что потому что потому но, что там а... нету человека оборудование там стоит но нету человека который может расшифровать mm -hmm. просто рентген легких нету за 60 километров его надо искать и он один на полуострова mm -hmm. это вот когда вот эти вещи уже осознаешь но ты же его это все со своего общества со, со своего опыта осознаешь Угу. И понимаешь, там нету медицины, в Доминикане нету медицины. Угу. Есть красивое здание, есть белые халаты, и тебе сделают ПЦР-тест. глаза, которые глаза не такие. понимают тебя ничего, о да. чем ты. Это продавцы таблеток. У нас это называется фармацевт, угу. а у них это называется врач. Доктор, да. Доктор. Доктор, дай таблетку. Ой, не угадал. Тебе не повезло. еще Бог тебе не помог. Да-да-да. Поэтому мы всегда ездим со своей аптечкой белорусской, да, да, да. со своими лекарствами местными И берем ответственность за свою жизнь на себя И, кстати, и тогда Яся остался в живых, потому что у нас были свои антибиотики Вот полностью все свое А помнишь, тогда моя Света тоже на Кубу поехала, и тоже с домеркой маленькой мы попали что-то у Дамерки было и тоже медицина какая медицина люди нет там медицины да и там нет, и вот сейчас в Доминикане, когда мы были в госпитале, я смотрела на это и понимаю, нету там ничего, пусто. Поэтому, если тебе с таблеткой не угадали, то ты умрешь от ковида. Mm -hmm. А у нас от ковида спасут, у нас действительно статистика, я верю нашей статистике, потому что, когда человек попадает, а у него там подагра, кишечник, сердце, почки легкие, и умер от ковида, слышишь, а что ты делал всю жизнь, зачем ты не заботился о своем здоровье, mm -hmm. смотри, с каким букетом ты туда попал. И ты думал, что тебя спасут? Угу. Просто когда-то точка, когда это все оптом выходит из строя, потому что оно все поломанное. Ты ездил на автомобиле, в котором стучал двигатель, в котором тепло масло, в котором развалилась коробка передач, отваливались колеса и рассыпались шрусы. И вот в какой-то момент ты приезжаешь, и у тебя все это... и ты говоришь, мне заправили плохое топливо. Так думайте головой, что вы делаете с машиной, до какой степени вы добиваете свое тело. Угу. А ковид – это все лишь подсветка, которая говорит «добил». Да, да. Да. Добил да, до да, ручки и все. И а поэтому, по... и поэтому у... когда ты все осознаешь, у расширенного сознания болезни нет. Ты отвечаешь за все сам. За свою жизнь сам. Полностью за свою и жизнь. жизнь в тебе в болезнях для того, чтобы ты Развивался. Да. Нет. А когда нет болезней, тогда давай поговорим о теле. А когда тело умирает, если ты осознаешь программы, как записываются старения, когда тело инкарнирует, зачем оно инкарнирует? Вот это о молодости, о вечной, mm -hmm. и о теле, которое может жить очень-очень долго, совсем не столько, сколько оно живет сейчас. Mm -hmm. И это все в психике. Mm -hmm. Потому что именно расширение сознания, сознание дает возможность осознавать, зачем болезни. И выключать программы, которые заложены в коллективном. А это коллективная программа вот того третьего уровня. Самого сложного, который обеспечивает инкарнационный цикл. Там старение. И смотри, программы старения, третий уровень. Третий. А тело здесь, да, нулевой уровень. Мы будем есть, ограничивать себя в питании. Мы будем себя йога изводить. Мы будем, там, мы будем, мы будем создавать игры с телом, рассчитывая что мы продлим жизнь, мы работаем здесь, а программы здесь. Вот это к этому не имеет никакого отношения три круга разрыва по программному обеспечению. И мне так смешно, когда а, вставляется мне как раз на YouTube периодически э, там открываешь канал свой, там реклама вылетает угу. и там какой-то молодой человек распинается на тему: «Сейчас вы будете жить долго и счастливо и молодо, да, но вы только ограничите свое тело там». И пошел набор ограничить. Да, и я так слушаю, думаю, блин, не туда рекламу бахали. Когда, когда мы говорим ограничьте, да, это же ведь, ну вот, осознаем ограниченность, да, ограниченность, это же ведь не говорит о том, что, что мы с тобой говорим о том, что расслабьтесь и ешьте все, что хотите, там, занимайтесь, мы же не об этом, правда? Мы говорим об осознанном. О здравомыслии. Да, о здравомыслии и об осознанном, о любви, короче, к себе. О любви к себе. Если ты себя любишь, ты будешь есть то, что причиняет вред твоему да, телу. Да, да, да. Ты понимаешь, вот это в... сейчас да. не хочется, твоему телу это не надо. А бывает то же самое мясо. Вот кто-то говорит, тяжелая пища, там это, это, это бывает так, что без мяса анимии у этих же детей, да, угу. смотришь. А бывает, что э, это мясо вредит этому ребенку, mm -hmm. и его надо сейчас исключить. Так ты выбери тот момент, который mm -hmm. нужен вот в этой точке. Mm -hmm. да? Надо тебе оно или не надо? Если надо, ешь. Если не надо, не ешь. И не надо общим шаблоном, что всем не надо. Я просто была как-то... Э, ну, вот это был у меня период познания религии, да? И я была в кришнаицких пришнаиц... тусовках. Mm -hmm. э, я видела там 9 детей. Mm -hmm. И не было ни одного здорового анимичные дети, угу. причем это не просто анимичные дети, там были вот заболевания, которые просто видны невооруженным глазом. Я не врач, и я видела не здоров, не здоров, не здоров, не здоров. Девять детей, которые там гуляли, вот 9 детей было больных. Так вот, смотри, у неосознающего вообще суть человека, да, у него есть, о, сказали вредно мясо, да, то есть надо, вообще не надо мясо есть, надо есть травяную пищу вообще не вареную, не жареную, не пареную и он тупо начинает он осознает, что только в этом выход там к бессмертию или к здоровью, да, и начинает пичкать всю семью этим да, и дети растут бледненькие, хиленькие я это просто сама видела таких, такие семьи, видела веганы или как они там называют, да то есть без чувства, без чувства себя человек вот просто свято о это класс, и он все свое семейство, а дети что зависимы, и они в это попадают. И я знаю, у меня была такая знакомая семья. И эта девочка, этот ребенок, она мне тихонько говорила, «Мне мама не разрешает там кушать то-то». Я говорю, и она так тихонько, а у меня там на столе что-то лежало. И она, я говорю, ты хочешь этого, ну я угощаю как бы, да, ты хочешь? Да, но мне мама этого не разрешает. И я вот как-то вот благодаря, я, а я вижу бледного ребенка, бледного, голубовато-розовато, это белая кошечка не хватает питания, а родители сидят на таком, что я вот не помню, как они там, ну, короче, мясо они не едят и что-то еще не едят. Причем, вот смотри, тут у родителей таракан, и при этом я знаю ребят в жизни, да, кому действительно это зашло очень круто, у них да? восстановилось здоровье, да? и они ходят, пышут жаром. Правильно, потому что для их тела это было правильно. Потому что человек услышал себя. надо, да, себя, слышать себя, чувствовать себя. Да, человек услышал себя, и у него да. все классно. А не то, что кто-то тебе сказал, и ты, о, так. Или ты увидел, у этому классно, вот как ты говоришь, я тек... и я так буду. И травишь себя, да, получается, травишь, да, загоняешь. Да, да, да. да. И вот э, это вообще все о чувствовании себя, угу. о возвращении к себе, направлении угу. движения вовнутрь вовнутрь. Все игры замыкаются, складываются только в одном случае. Никогда ты от нее отказался, никогда угу. ты ее пытаешься убрать от себя, угу. ограничить себя или еще. Это все разновидности игр. Когда ты поблагодарил, угу. принял, вошел в себя, прочувствовал себя, выбрал осознанно другую игру, та, которая тебе надо… И с благодарностью завершил ту, запустил новый. Все. И все тогда работает. А поблагодарить искренне ты можешь искренне. только в одном случае. Когда ты осознал. Когда ты осознал. Вот смотри, бензиновую машину заправь дизельным топливом. Что будет? То же самое. Так и, и мы. Там а люди. Да. да. Кстати, в этом плане я каждый раз боюсь бензиновых машин. Потому что можешь, да? Потому что я всю жизнь езжу <связать> на дизелях. <связать> и что я просто приеду и заправлю а бензиновую дизель. А у меня был опыт на какой-то машине. Как-то было, наверное, смена машин была. И тоже с топливом смена, да? И уже вот произошла смена, и уже я как бы достаточно долго ездила. Сейчас не помню, на бензинке перешла или наоборот на дизель. Достаточно долго как бы уже ездила. И вдруг вот смотри, как автомат сработал. То есть я ездила и заправляла, а в какой-то момент, что произошло, это вот отключка. Я приезжаю на, и я тупо смотрю на кого, и я не знаю, о чем мне надо проявлять. А что, я мужа? Гена, о чем мне надо это Он как начал смеяться. Класс, говорит, ездит на вашей. Я говорю, Гена, у меня клин, вот клин просто. Не, кстати, бывают такие моменты, когда ты там в космосе находишься, да. я помню точно так же, это мы уже инфодайвингом занимались, и я была в космосе, и подъезжала к дому, и заехала на заправку, но я была в таком космосе, вот совсем, совсем космос, подъезжаю к заправке, понимаю, что у меня под рулем открывается бензобак и капот, я открываю мою машину, выхожу, стою возле капота и думаю, что-то я не твоткаю. Это как где-то было тоже так девушка маслом, или капота капот открыла и маслом поливать. Не, в этом плане, конечно, когда мужчина заботится о машине, это да лучше, это да лучше. Когда точно она будет нормально заправлена. Но если возвращаться к путешествиям, я, например, вот когда приезжаю в какую-то страну, чтобы не осталось впечатление, mm -hmm. у меня впечатление производят люди, mm -hmm. у меня впечатление производит экстрим, который там прожит, mm -hmm. да, и у меня впечатление производит вот та атмосфера вообще, которая является самой, вот, для, для в каждой стране своя атмосфера. Угу. Вот в той же Доминикане это вот эта расслабленность, да. Угу. То есть вообще полное невключение. Мозгов. Вот они ленивые, да, и там ты тоже такой. И ты становишься таким же дауном, да. И после Доминиканы ты прилетаешь в Беларусь и сесть за руль ты три дня не можешь, потому что там, если ты ездил за рулем, то ты вот такой вот ленивец, который едет, да. И вот э, он не видит ни светофоров, ничего, выезжает на перекресток, друг другу рукой показали, кто едет первый, кто угу. второй, поехали дальше. Да? Э, на самом деле это была первая страна в моей жизни, где по встречной разворачивались все автобусы, включая тот, который него, э, вез нас в аэропорт. То есть предположить, что на, на, на скоростной трассе по встречному разъезду э, будет разворачиваться автобус с туристами, э, по встречке, конкретно по встречке, у меня вообще челюсть выпала, а потом я поняла, что доминиканцы они такие. <с> у них правила дорожного движения не существует вообще, просто ноль. И вот представляешь, после того прилетаешь в Минск. И здесь жесткие правила движения, скоростные режимы. Здесь никто тебе не бибикнет, не подмигнет фарой, не скажет, чувак, ты слишком расслабился на Пробитал трассе, туда. пройди туда, пройди туда. Либо ты едешь слишком медленно, и здесь все по правилам. И вот, вот эти вот напряжения, расслабления, они, конечно, очень сильно чувствуются. Угу. И я действительно три дня не садилась за руль, потому что... Ну, чтобы не попасть в аварию, потому что расслабление там, оно сказывается. Угу. Вот. И в каждой стране будет свое такое. В том же самом Вьетнаме, я помню, как мы на мотоциклах попали в поток, они текут, вот вьетнамцы, они текут, они как муравьиная орда. Так. И если ты течешь, если твое сознание текучее, то ты не попадешь то в поток, то тоже ты в это, поток да, точно так же втекаешь и все. Но если ты такой жесткий, зажатый, если в тебе есть напряжение, энергия uh -huh. не течет, то ты будешь создавать аварийные обстановки. Uh -huh. И вот э, там можно садиться и э, входить в потоки, только когда ты там день-два побыл, адаптировался, у тебя сознание меняется, и ты вдруг начинаешь течь. А сознание меняется, знаешь, когда? Когда тебе надо перейти, например, дорогу, там три полосы, и а, вот поток он сплошной, светофоров нет, никто не, ну, они есть, но никто на них не смотрит, угу. а, и они просто текут. И ты делаешь шаг 20 сантиметров, угу. останавливаешь, они обтекли, ты делаешь следующие 20 сантиметров, они останавливаются, ну, обтекают, они не останавливаются, угу. и ты вот так, ты течешь медленно поперек дороги, они вокруг тебя обтекают. Я даже в интернет выкладывала видео, а, вот это как нас обтекали то есть тут ребенка не просто за руку надо держать, ты его держишь на руках и вот так плавно, медленно, главное очень медленно, ты так переходишь дорогу, вот ты так 2-3 раза перешел, вот после этого ты можешь садиться на мотоцикл, потому что ты будешь течь точно так же. Ты уже будешь чувствовать этот поток. Ты чувствуешь этот поток, как он течет. Угу. Они очень трудолюбивые, они постоянно текут. Вот трудолюбие, кстати, во Вьетнаме просто феноменально. Они побили угу. рекорд белорусов. А вот, да. Но на самом деле это было самое близкое по сознанию страна к нам. Вот сколько мы ездили, Вьетнам был самым близким по сознанию. Вьетнамцы ближе всего к нам по духу вот Тайцы они совсем другие, а китайцы во Вьетнаме. Вот кстати, наша. Я что хотела это... сказать, что-то как, как вот, о китайцах скажешь. Вот хотела как раз. Китайцы во Вьетнаме меня тогда это очень сильно удивляло, потому что они как раз тогда начали работать в Беларуси, а белорусы и вьетнамцы очень близкие по сознанию. Uh -huh. Очень близкие. И получается, китайцы во Вьетнаме это взаимоотношения людей, которые пытаются унизить и нагадить э, другой нации. То есть китайцы с вьетнамцами проявляются всегда с позиции выше, и даже мусор, грязь они будут кидать под ноги и вьетнамцу показывать, убери. Mm. То есть они таким образом самоутверждаются. И э, во Вьетнаме вот это была та страна, где мне все время хотелось дать китайцам по голове. То есть в Китае мне не хотелось дать по голове. В Китае было все нормально. Более того, китайские авиарейсы были одни из самых лучших внутренние. Да, да. То есть там офигенные рейсы. И китайцы себя ведут офигенно на рейсах. То есть там нету такого, как у нас, что все вскочили, побежали. Нет, там выдержка, все в мобильничках своих сидят и все очень культурно. Да. Но когда китаец попадает во Вьетнам... Это капсдец. У него, наверное, видишь, начинает расти эго. эго. Сразу просто раздуваться. И он тогда ведет себя хуже, чем пьяные новые русские. Вот Все животное вылазит на А вспомни, что в Китае мы видели. У них как принято, если хорошо и вкусно покормили, то все это на пол, прямо со скатертью стрясти на пол, встать, это значит, очень было интересно. Очень им понравилось. Очень им понравилось. А люди при этом ходят, Доварищ. за тобой убирают. Но китайцев побили украинцы. Вот сейчас Но в Доминикане. Грязнее рейса не было ни в, в одной стране. Были. Мы в шоке были. Идешь по самолету, и просто вот ты осознаешь, сидели люди, да. Все ж люди сидели. Вот, то есть самолет летит с людьми. Это вот мое расскажу чувство никакой ну, то есть люди люди да а когда ты выходишь а мы выходили всегда из последних практически потому что ну потому что подскакивают и летят и поэтому видишь этот идешь по этому самолету а он просто разницу по свалке идешь и у меня вот этот контраст ехали люди а сейчас я вижу вот свинство у серьезно, вот именно это, такой контраст. Прям У меня нестыковка тоже была, потому что я всегда относилась, считала Украина, Беларусь и Россия, это угу. как одна нация. Да, да. А Летая очень много через Россию, да, на дальние перелеты... Я понимала, что там чистые самолеты, да. а когда летишь через там КЛМ или там Air France, там вообще все очень хорошо. Угу. И там уровень совсем другой самолетов, то есть угу. вот эти атлантические перелеты, благо в моей жизни было их очень много. И э, мне очень нравится КЛМ, если уже брать, если куда-то лететь, там, например, в Латинскую Америку, мы будем покупать билеты КЛМ, угу. а, вот, э, потому что там другой уровень, угу. ты платишь деньги, ты знаешь, за что ты платишь деньги. Аэрофранс очень хорошо э, вот эти межтрансатлантические меж, перелеты делает, но я точно так же летала и с русскими не аэрофлот, чартер, ну пускай, а может это и чартер был, аэрофлот, аэрофлот хрен его знает ты же берешь билеты, не знаешь, чей это берешь uh -huh. билет так вот, там тоже были чистые самолеты наша Белавия, это вообще бусечка, да? Uh -huh. а вот этот украинский рейс, он побил рекорды китайского он побил, вот грязнее в моей жизни ничего не было а когда еще пред... это таз... теснее Теснее, как они вместо трех сидений впихнули четыре Как они убрали полностью проходы возле туалетов, запихав сидениями Как они снизили багаж и не дали воды Кормят и не дают воды А чай 2 евро Говоришь 2 евро, а карточки в воздухе не принимают да, Капец, да. это вообще такого безобразия никогда не было Белавия воду дает ты летишь там сколько, 45 или 50 минут до этого да, Киева, дает тебе дают бутылку воды. 13 часов без воды, вода возле туалета. Трындец, ребят, у вас вообще мозг есть. Я когда на это смотрела, ну, ну и грязь, это, конечно, феноменально, феноменально. Поэтому их самолет и горел в воздухе. Потому что скупой платит дважды. Потому что сейчас ремонт двигателя, ремонт самолета, его непригодность к эксплуатации – Плюс вылетает топливо, полностью слитое в Атлантический океан. Это mm -hmm. экология, загаженный Атлантический океан. Это потери на топливо, это финансовые потери. Вот эта компания за это платит. Mm -hmm. за, за вот это безобразное отношение к людям. Ты mm -hmm. наплевал свой колодец, ты получил такую ответную реакцию. Mm -hmm. И если я осознаю, то, возможно, есть шанс на развитие компании. Mm -hmm. Но посмотри, на сегодняшний день, я на сегодня поставила на Украине крест. Mm -hmm. Я не полечу через mm -hmm. Украину никуда, никогда. Потому что я ценю свою жизнь. Я не хочу гореть в воздухе, потому что они не ценят жизнь своих туристов. Я не хочу, чтобы меня кидали, как кинули в этот раз в Доминикане, когда сказали, ну второй раз заплатите за билеты, пожалуйста, нам пофиг вы улетите или не улетите, да. Сами ввели ограничения и нам пофиг. Ребят, так не делается когда э, туроператор присылает настолько информационная поддержка мы не должны вас поддерживать uh -huh. здесь А вообще для чего вы тогда а трансфер в 10 раз дороже чем взять такси uh -huh. ребят что вы творите у вас у вас мозга нету uh -huh. вы же так со своими клиентами мне очень понравилось, как и твой Вова заметил очень понравилось говорит в богатой стране э, вот э, ты берешь машину заправленную и тебе надо отдать вернуть заправленную, а в бедной стране даешь э, пустую пустой бак и возвращаешь, вернее берешь пустой бак и возвращаешь пустой. Смотри из пустоты из пустоты в Пустоту. Да? или из богатства в богатство. Да, то есть вот понимаешь, наполненность и наполненность она и возвращается, да? а здесь пустота, ну на тебе вам пустоту. И при этом в той же самой Доминикане, туда, куда пришел русский, либо пришел американец, смотри, как с теми же самыми автомобилями сервис налажен. Uh -huh. Вообще никаких вопросов. Загорелся чек, да? Uh -huh. Мы подогнали, Momentary. тут же пригнали другую, мы сели, уехали на другой. Uh -huh. Все. Uh -huh. Никаких, даже бумаг не оформляли. Не говорят, да, ну у нас ваши данные есть, на эти, катайтесь. Uh -huh. Страховка та же, права те же, мы перебьем. Uh -huh. И все. Да. Да, да, да. Я понимала, что, например, в нашей стране так в аренду взять просто машину и так поменять просто машину, то, у нас ты бы Ты час потеряешь. Да, ты потеряешь час или два. Они говорят, ну, и мы два. понимаем, что вы хотите путешествовать, поэтому ну, да. вот буквально не успел пригнать, угу. как тебе хлоп, поставили вторую машину, а то уехал на второй. Угу. Тоже, и опять-таки, смотри, мы-то, вот этот вот сервис, где мы брали машину, это организовал парень из России. Угу. Это его машины были. То есть он переехал жить в Доминикану, это он организовал. А рядом стояли американские сервисы, все работают по такому же принципу. Угу. Американские дают рекламу на английском, русские на русском. Угу. Конечно, нам проще общаться на русском. Конечно, да. да. И в принципе, в каждой стране есть нечто свое, такое уникальное невероятный кстати в каждом в каждой стране есть организованный бизнес русскими даже в шри-ланке мы когда попали мы во-первых владелец отеля был русский и во-вторых опять-таки все что мы там арендовали и так далее он помогал все шло на русском языке казалось бы ты прилетел в шри-ланку тебе там английский нужен везде есть русский вообще родной язык и в Индии даже был парень, который, он жил рядом с отелем, он владел русским, и мы полностью везде катались с ним. Ну, заплатили ему и катались с ним, он нам байки помогал брать, все. То есть он сам индус, но он учился в России, и он нам очень много чего делал. Вот надо теперь путешествовать, надо самим. Самим. Угу. То есть вот, вот эти вот это все расширяет кругозор, это все дает контакты с людьми. Неважно, будут у тебя эти люди в дальнейшем в жизни или не будут, но ты видишь изнутри страну, видишь изнутри их менталитет, ты видишь что-то, что ты сможешь изменить в себе для того, чтобы не делать так или наоборот, делать так. И самое главное, что в путешествиях вот этот момент осуждения, он отваливается, да? То есть состояние, не присутствует низкочастотное состояние. Точно. То есть вот даже в какую бы какаху ты ни попал, как с этими с украинцами, да? Она воспринимается на выводы на будущее. То есть, знаешь, как в НЛП, вот ты имеешь урок, ты тут же делаешь вывод и сразу планируешь другое. У меня сейчас Аргентина в голове, чтобы в следующий раз мы в Аргентину поехали. Не могу, люблю эту страну, у меня там родственники живут. Но мы, мы с ними встречаться не будем, потому что их хрен найду, они уехали в 60 году. Вот, и... и... Поедем. Хочется очень побыть в этой стране. Потому что поблизости были. Но если поедем в Аргентину, я бы хотела еще и Бразилию -то, да, чтобы уже если летать, да, так В Бразилии, где как это обезьяны? Как это дикие обезьяны? В Бразилии есть очень интересный человек Джонат Бога. Я хотела к нему съездить, и так и не доехала. Таня ритнова у него была. Гипнотизер, он по гипнозу работает, но тоже там целительством занимается и так далее. Выдается это все там за... Духовные вещи. Но э, я просто отсматривала видео, как он работает. Бова, да. Он очень интересный, с ним имеет, э, имеет смысл ну, познакомиться. Во всяком случае, интересно даже просто пообщаться и прочувствовать. Познакомиться, да? Да. Да. Да. Да. Да. да. Вот Я тогда еще раньше хотела познакомиться с ним, а потом понимаю, что... Кстати, вот сейчас даже не смотрела, жив он или не жив. Он же в возрасте уже в определенном был. Вот. А познакомиться хотелось. А Таня Ритнова про него рассказывала. Она лично с ним была знакома. А вот ну если туда поедем то можем заглянуть спланировать что там но это значит никаких туркомпаний это значит ну, можем проводника с собой взять тоже как вариант путешествий это где в бразилии в бразилии видишь как ты много знаешь вот у тебя вот это ты знаешь я много... всех гуру знаю да. просто видишь, вот за 12 я их отыскала, лет, за 12 вот. лет смотри у тебя я от тебя столько много узнала на самом деле даже вот вчера для меня было вот это вот очень но при этом я от тебя узнаю а уже до этого вот это для меня конечно такие вещи которые мне дают многое ну, видишь я шла ты берешь все сразу из себя Uh -huh. а я шла из вот с опыта проживания uh -huh. здесь сообщения я так же вот это искала... и сочетание нас да. получается соединить да, соединение Я же все время искала Гуру на стороне пока до меня дошло что он во мне то есть у меня были, вот я сперва ищу там ясновидящих, яснослышащих, там кто что может, да. Потом я ищу шамана, потом я ищу спеца, да, спецподготовка психотехники, там психотронное оружие, там и пошло, пошло, пошло. И я их искала, искала, искала, искала, и потом в какой-то момент я пришла смотрю что они делают да они вот они делают я всегда сидела на задней партии с позиции наблюдения от организатором было когда их приглашала. Uh -huh. я всегда сидела сзади да? и вот я помогала потом тренеру давала обратную связь где он прав где не прав там вот эти вот uh -huh. моменты где корректно где некорректно где-то программу uh -huh. дополнить где-то что-то вот и вот вот эти моменты я все время смотрю, здесь однотипно, здесь, здесь, здесь система одна и та же. Вот он приехал из спецслужб и дает физуху, и для, по, по психике кусок свой дает. Либо он там крутой экстрасенс и дает как экстрасенс. Либо это там американская психотехническая база, либо там кремлевская психотехническая база. Да? Складываешь, бля, гипноз. Потом с этими, с религиями, как меня проштормило, по всем прошла, да, и понимаю, блин, гипноз. И тогда гипноз, гипноз, ну, так, так, давай тогда гипноз усиленно изучим да вот в книжке управления восприятием я полностью все вот эти вот обучающие штуки свела в одну систему суть это суть суть везде гипноз потому что суть когда ты идешь наружу вот это иллюзорное под предлогом что ты углубляешься возьми вовнутрь вот, вот вот вот эта часть и дает гипнотическое вот такое отупение да? И когда мы начали заниматься уже гипнозом, а если я уже беру тему, значит, я шманаю всех, кто самый крутой на этом рынке. Вот. И оказалось, что на рынке гипноза не так много тренеров, которые действительно, которые, можно сказать, маэстро. Угу. Почему маэстро, а не мастер? Да? Потому что гипноз – это искусство. Это виртуозное исполнение. Пока ты исполняешь виртуозно, человек хрен поймет техническую базу. И поэтому гипнотизерам ездят, учатся, учатся, учатся. То есть, грубо говоря, если провести аналог, вот сидит э, Рахманинов, да, и он вот так. Запомнил? Молодец, иди тренируйся. Человек так посмотрел, потренировался, приезжает, покажите еще раз. Он опять. Запомнил? Едь, тренируйся. И опять. И вот так учат гипнозу. То есть они поиграли. Показали, валите. А, к этому еще дали какие-то умности. И, и вот мы так и начинали учить гипноз. Да? То есть один тренер, второй тренер, третий тренер, четвертый тренер. Я понимаю, -ру -ру -ру", со мной не прокатывает. Мне надо суть. А суть, меня на это настроил очень хорошо белоусов с лавровыми. Вот все-таки люди военные, они у них есть мозг, а, как бы это вот ну, просто <с не звучало то есть вот они сразу говорили лови суть лови суть везде лови суть и в гипнозе получалось что вот эта суть она постоянно ускользала и она и сейчас ускользает и люди сидят как лопухи и платят за это и вот я под это дело нашла в россии андреева который все время говорил, что он спортсмен и акробат, но когда он вылазил из машины, вот он вылазит из машины, но точно так же, как Лавров. Один в один. Ходит в таком же костюме, как Лавров. Один в один. Ведет и говорит у него все, как у Лаврова. Один в один. И при этом он спортсмен. Я согласилась, что он спортсмен. И вот он, когда приехал, давал психотехническую базу, он просто в трех своих курсах угу. все октавы, Угу. И как ставить пальцы, угу. разложил полностью. Вот, вот мужик просто молодец. Угу. Но при этом это выглядело просто. И чайники, они подумали, не, этот мужик плохо играет на пианино. А, а потому, этому мужику он... не надо играть на пианино, он вам показывал октавы, как ставить пальцы. Показывал прям, да. Суть. Суть. Он сам. дал суть. А видишь, она да вот... Да, она да игра, Раз, да, разм... распыление, размазывание, и вот это размазывание оно позволяет человеку. А я же гипнозом я занимаюсь, размазываю. я же психотерапией занимаюсь, я же, да. Да, эго надувает да. пустоту, когда да. ты пуст тебя и дует, тебя да. пучит. Да. И вот Андреев тогда вот это все укатал, и у меня появилась вот база, и от базы тун тун тун тун тун, -тун". Ну и потом, как, как срабатывает ограничения. За сомнамбулизм не ходи. В таблице Каткова вот сомнамбулизм, последнее состояние, и дальше все. ничего нет. Ну, у вас ничего нет. Если мне сказали, туда не ходи. Значит, нет, не Главный оттуда, принцип да? в голове в бизнесе. Да? Значит, я. Если туда. все туда, значит, там уже все съели, да. там, там ничего не будет. Вот это мне заработать. Значит, идем в другую сторону, сторону, да. Потому что все побежали туда. Вот. Поэтому инфодайвинг это суть. Это суть. А смотри, а у человека, у каждого. Душа, душа. Душа это сенсор. Угу. А что у человека? Суть. Суть человека. Вот ты смотришь на человека, какова твоя суть. Вот, это основная пластинка в человеке с записью основной информации. Все. Суть. И у каждого человека есть суть, и у животного есть угу. суть, и у букашки есть да, суть. Да, у всего есть У, суть. Всего, есть у суть. всего есть суть. Просто эту суть мы не замечаем. Мы ее игнорируем, да, потому что нам надо игра, да, нам надо внешняя игра. обертка. Точно. Мы уходим Точно. в распыление сразу в игру. И поэтому, вот кстати, и поэтому в точке бесконечность. Поэтому в точке заводе. бесконечности. Парадокс. Парадокс. Парадокс. Иначе парадокса не будет. Точка и есть бесконечность. Блин, вообще. Казалось бы. Да. А это все. И пустота содержит всю информацию. Все. Да. да. И в этом плане, конечно, кайф.